Итак, всем привет, с вами Нейзи и Эмиральд. И, собственно, мы сегодня будем кое-что делать, проделать одно сегодня делится. Сегодня будем грабить банк. Точнее, не банк, точнее, магазин. Ювелирный, короче. Мне за него стыдно. Это, это неудачный грабитель, потому что он даже не знает, куда мы идем, на какое Я просто, Мне просто все равно, что, так сказать, грабить. Да тебе, ты хоть шаурмечную награбить, тебе все равно будет. Нет, Хотя... на самом деле хорошую тему ограбить, что можно неделю халявную питаться можешь неделю халявно питаться, посмотрев назад, Он туда вот, вон туда вот. И что там? Я не понимаю таких Да вон овца-то, ё Это фы-фы. А, точно. Итак, собственно, мы сейчас идем на дельца, да? Да, собственно, у нас есть большие пушки, но мы их не палим, потому что там полиция. Да-да-да, пока что не палим. И, собственно, где банк находится? А банк Пошли, пошли, Эмираль. Ну вот, собственно, ну, да, смотри. Жизненный игра. во, во, во, во. Okay. Вот этот ювелирный магазин. Yeah. Собственно, сейчас мы не привлекаем внимания, а вот наши машины oh, отхода. Они уже все приготовили. То есть мы. Все отсюда украдем, а потом на этой машинке жик. И вот сюда вот в багажник. А это не багажник. Ну ладно, не суть. Короче, на плечах своих уничтожил. Смотри, там двигатель. Смотри, какой жесткий. Окей, смотри. Давай сначала изучим этот ювели... ювелирный магазин. Ювелирный магазин. Что у нас мовесец, здесь да. есть? Так, погоди. У нас сейчас есть... я первый захожу, а потом я. Так. Табличка. У нас вывеска. Ну действительно. Как же, какой же магазин без вывески вот. тут надо... Смотри. Изучаем сначала. Так, тут mm -hmm. стоит охранник. Да, и он не подает признаков жизни. Да, тут какой-то черный мужик, но, видимо, он тоже хочет украсть что-то. А, ладно. А какой-то бизнесмен. И... Э -э какой-то черный Стив. А тут какой-то старичок. Старик покупает рубин, не знаю. Не знаю, а вот на... коп, коп, коп. Вот нам его придется устранить. И придется сразу устранить эмираль Смотри. Тихо! Раз... Он же все услышит. Придется Окей. устранить вот этого продавца. Потому что у него кнопка. Пошли. Так, так, а этот школьник выбирает себе украшение, Так. Ну только он у него денег нет. Он просто мечтает. Зашел мечтать. А -а Стимпанк. это, дай... это, это какой-то модник, по-моему, местный. О а -а господи, мой боже. Ладно, <звук> так это, этого мы сразу убьем, потому что у него телефон. Видишь, он может позвонить в полицию. Да. Так, ладно, пошли. Значит, а, давай изучим... О, эти двери. Ладно, не будем пока открывать их, а то привлечем внимание. Да, действительно. Суб, смотри, во, тут есть сигнализация. Смотри. А, где? Не вижу. А, это пожарная сигнализация, нам это, ничего не сделает. Это сделать. просто сигнализация. Смотри, когда... Смотри, нам нужно первым делать убить... Убить вот продавца и копа. Они могут вызвать полицию. Продавец может под прилавку. И вот этого вот чувачка. Да. Мы да. видим, он с телефоном. Ну вот. То есть они вызовут копов, смогут вызвать копов, Но ну, никогда нам знаю. не поздоровится. Нам нужно сделать все тихо. Любить двоих и надеяться, что этого деньги на счету кончились. Окей, okay, пошли, пошли, пошли. А, До свидания. Okay. Здравствуйте. Ладно. Давай посмотрим, помнишь, там дверки были? О, смотри, склад. Склад. Так, нет, это не склад, это что? А, да, склад, реально там ящики. Одевай маску. Давай, одевай маску. Ну что, одел маску? Да, одел. Окей, поползли. Пошли. Там охранник. Только тихо. Давай я его вынесу. Да. Хорошо, давай. Быстрее. Все. Так, это какой-то склад этого магазина. Ага, так. Смотри, тут какая-то дверь. Стоп, погоди. Это дверь, теперь понятно, куда она верила. Она что-то не А, вот это она, склад, значит, так, я, я знаю. знаю. Хорошо, Сейчас. что мы её не открыли. Сейчас нужно тихо пройти. Доставаем. Окей. Пошли. Достал? Да. Окей. Я открываю. Готов? Да. Окей. Твою мать, всем лежать, это ограбление. Давай быстрее. Так, Давай. О, он Давай. с телефоном. Минус один. Пошли дальше, дальше, дальше смотрим, смотрим, смотрим, смотрим. Вот с телефона звонит. где, где, где, все, где, где, где. Все, все, убил, убил, убил. Охрана. Так, я охранника завалил. Окей. Продавца убил. Все, все, все. Смотри, так. рубин. Кто не вызвал полицию? <свёк> Полицейский! Че? Все, все, он был. Здесь стоял, он тебя смотрел. Окей, все. Забираем Все это тырим, просто тырим. Быстро. Гражданских не трогай. Давай, бери, бери, бери. <свёк> Забираешь? Да. Давай, давай, быстро, быстро, быстро. Так, вы так а -а. складывай. Все прекрасно. О, золото. Что на дыбу уже? Рубины и сапфиры алмазы алмазы алмазы кольца кольца так так, так, кольца так, так. о украшения класс класс класс класс класс класс украшения, так. украшения. Бери, бери. так все так тут еще алмазы алмазы обязательно алмазы. о алмазы алмазные камни камни камни камни алмазы где камни где камни вот вот вот нашел изумруды Кам... камни Я собрал, собрал, собрал. Так, вот это забирай, забирай, а забирай. Куда собирай, я буду там чистить. Окей, окей, окей, давай, давай. Так. Украшения всякие, давай, давай. Так. Все собирай, все собирай, Стоп все Собираем. Главное, чтобы ничего не осталось. камни, камни какие камни, нашел. Так. Давай, давай. Собирай, собирай, собирай. Блин, а сколько это интересно стоит на переплавку-то, а? Так куча, это стоит, как не знаю, мы уже, наверное, награбили на миллион, как да. не знаю, 15. И еще плюс у них на складе, но на складе не будем трогать. Так. А на складе, стоп. А ну посмотрим. Может, может посмотрим. Все равно у нас есть немножко О, времени Не надо, не надо. Полиция, okay. полиция, скоро. И, хорошо, хорошо. Так, это, это так. Меня не влезает, вот возьми себе еще. Так, так, так, так, так, так, так. Черт, черт, черт, они все-таки, ну, успели. Блин, ты слышишь? Полиция едет. Черт. Давай, выходи быстрее, быстрее, быстрее. Стой! Там черт! черт! черт! -мо! Закрывай! Валим Господи! За склад, за туда. Быстро! Валим на склад. Быстрее! Склад! Ой-ой-ой, ой! Бли, бли, бли. Ой, блин! Господи! Черт! черт! Минус 4. Черт! Ай, меня побай! Помогаю! Ай! Солей! Вот прилав! Черт! Убил, убил, убил! Эмиральс! Пошли через склад! Твою мать! Пошли! Еще! Ой, черт. Черт. А, еще, еще, еще! Господи, я не залезю! Минус 4! Отстреливай черт. там! Я через склад приду! Пою! Фига так, там все. их! Минус 2! Минус черт, 2! Господи. Да, еще помогу тебе закрываю, закрываю двери. Ты где? О, Господи, нифига их тут! Черт, надо быстро были. сваливать! Черт! На склад, на склад, быстро, на склад! Быстрее. На склад, так, на склад! Я валю Так, минус 5! Сюда, сюда, сюда! Закрывай двери. Пошли, Ой. через склад выйдем. Твою. Черт! Пошли, пошли, пошли, Ч не через склад, а за мной. Не, не, не, не. Так, слушай, куда эта дверь ведет Не знаю, она закрыта. Сюда, сюда, сюда. Черт, там еще коп. Завали! Сзади, сзади, сзади еще! Черт, черт! Где? где? где Тут где, где? еще сзади приехали! Где? Твою мать! Иди сзади Здесь, справа, от, от черт. Иду, иду, иду. А, Попали! Все, все, черт. все, все! Заходи, заходи! Все, всех убили! Где, Пошли! Где ты, где ты? Ты где? Через склад, выходи! Быстро, быстро, быстро, быстро уезжаем! И здесь, так. Блин, за... быстро, быстро размажу машину. Ой, давай, давай, давай, давай! А, давай, залезай! Черт. Меня столько раз попали. Черт, черт, черт, стреляй! Еще один! Черт! валяй отсюда скорее, я отстреливаться буду. Давай. Демья, демья, демня, едем, уходим. Давай, быстрей. А, проедем тут. Да, нет, должен... не проедем. А... О, проедем могли. Есть. Все. Уезжай. Давай, все. Валим, валим Валим, валим. Быстро, валим, валим. Быстро, быстро, быстро. Черт, черт, черт, черт, черт. Фух, мы свалили. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Собственно, видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Эмиральда, ссылка в описании. Да, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии, лайки, как вам понравилось это видео. И всем, собственно говоря, пока. Пока. А мы, собственно, сейчас улетим на этом вертолете. Да.